Три проекта Казанского университета впервые вошли в ежегодный аналитический сборник лучших разработок СНГ как самые перспективные проекты в сфере транспортной инфраструктуры стран Содружества Независимых Государств. В этом бюллетене ежегодно публикуются Именно те проекты, которые с точки зрения Внешэкономбанка и Транспортного комитета СНГ требуют поддержки, являются наиболее перспективными и внедрение вообще на, на, на всей территории стран СНГ и, и таможенного союза. Больше того, можно сказать, что в текущем бюллетене наши три проекта занимают всю его середину, то есть, в общем-то, им э, уделено беспрецедентное внимание, и мы считаем, что это очень хороший знак. Лучшими разработками стали системы навигации «Резонанс», «Одиссея» и «Созвездие плюс». Например, «Резонанс» позволяет определять состояние транспортного средства на протяжении всего его жизненного цикла. Это позволяет радикально снизить а, а, амортизацию автомобилей интегральную, повысить межремонтный ресурс а, и а, существенно снизить а, вложение в обновление парка транспортных средств для всех предприятий. Проект Созвездия плюс» является уникальной системой навигации и ориентации, высокой точности, ключевыми факторами при построении беспилотного транспорта. Решение, которое мы разработали с нашим индустриальным партнером, во-первых, оно обеспечивает заданную требуемую точность навигации 10-20 см, во-вторых, они не требуют дорожной инфраструктуры, в-третьих, при автовых закупках его стоимость составляет менее 300 долларов. Это, конечно, прорыв. Третий проект «Одиссея» – это комплекс систем беспилотного вождения, прежде всего для специализированного транспорта. Это а, транспорт сельскохозяйственный, это транспорт, карьерный, то есть карьерные самославы, и транспорт специального назначения, то есть всякие бульдозеры, экскаваторы и остальное. Эти технологии, они очень перспективны с той точки зрения, то что позволяют работать эффективно а, тем объектам, которые требуют задействования большого количества транспорта в условиях как раз пандемии, потому что вот как раз они не будут требовать оснащения именно людьми. По словам Дмитрия Чекрина, в проекты стали лучшими не случайно. Сотрудники Казанского университета являются авторитетными специалистами в этой области. Наши интеллектуальные собственности, нашими наработками пользуются практически все вендоры, которые выпускают, они выпускают бессводную технику на территории Российской Федерации. Диана Фарид